Подумайте о знаке зодиака. В этом месяце это козерог. Сейчас помедитируем на ключевую ноту созвездия. Я растворился в высшем свете, однако поворачиваюсь к нему спиной. Эта ключевая нота знака поможет вам ощутить качество, энергию, вибрацию этого знака. Я растворился в высшем свете, однако, поворачиваюсь к нему спиной, Я растворился в высшем свете, Однако поворачиваюсь к нему спиной. Я растворился в высшем свете, Однако, поворачиваясь к нему спиной,